Всем привет, вы на канале Сочи ЮДВ. Меня зовут Александр. Со мной Михаил, представитель застройщика, наш партнер, с которым мы уже много времени работаем. И сегодня у нас вновь дома от Михаила. Миш, рассказывай, где мы находимся. Мы находимся в Дагомысе, на улице Фестивальной. Здесь мы недалеко от моря, буквально метров 750 по Ровной. Если видишь, Саш, вон, у нас видно, виднеется каравелла Португалия, ее практически все в нашем городе, даже, наверное, уже и в России знают. Во всей России да. знают, что такое каравелла Португалии. В принципе, дорога здесь, ну, идеальная, можно сказать, здесь без проблем можно будет разъехаться, даже если КамАЗ вам навстречу поедет. Здесь, Саш, одностороннее движение, выезжают, отсюда ага. ехать туда не ливя, так что это тоже большое преимущество широкой дороги. У нас это... Получается, наш небольшой коттеджный поселок на три дома. Сейчас вот этот вот дом в продаже. Это 125 квадратных метров, три сотки земли. Здесь въездная группа. У нас ä, пока что еще не сделано, но мы в будущем сделаем а, от этого уровня въезда к бетону гладкий заезд. У, -у, -у. у нас машины будут, две машины параллельно стоять во дворе у себя. Если Жалко территорию двора, то пожалуйста, вся вот эта сторона. Вдоль будет, дороги вдоль можно дороги. быть без проблем. Зайдем на территорию дома. Сколько соток земли Миш? Здесь три сотки земли, Сейчас пока что здесь все застроено так сказать техническим мусором. Тут все это будет в газоне. Прям все будет в газоне? Или вот где машина будет заезжать, там, а будет, там брусчатка? будет брусчатка? Здесь. Саш, посмотри, сколько места под бассейн, под баню. Бассейн будет? Сразу вопрос тебе, бассейн мы будет? Мы не устанавливается не установить сюда возможно, спокойно. Хорошее соседство, здесь будет также наш дом, красиво его доведем до ума. Посмотри, как мы сделали, окон в окон нету. Ну да, в принципе, да. Там есть небольшое окошко, вот если туда напротив, ну, в принципе, оно никак, я думаю, не будет смущать соседей. Зайдем в дом? Да, давай. Дом у нас монолитный каркас, да, и блочное заполнение, да? Да, да. Ну вот, в принципе, здесь можно наблюдать, да? в разрезе можно наблюдать. Это наш местный блок, Это наш, э, наша минеральная вата, прессована, толщина 5 сантиметров. Она у нас держит тепло и холод в доме. Ну, летом холод, угу, зимой угу. тепло. У нас первый этаж здесь. Здесь у нас можно э, разметить, получается, санузел гардеробная, кухня-гостиная. верхняя форма этажа такая, немного идет э, под углом для uh -huh, uh -huh. интерьера достаточно много так сказать, вариантов для того чтобы разыграть делать классную планировку. No. У нас здесь и есть выход на задний двор. Ну, в принципе, здесь можно поставить, что? Можно барбекюшницу какую-нибудь поставить. Ну, здесь небольшой проходик. Но ну, вот участок такой, как есть. Ну, как всегда, высота потолков 3,40. 340. Все верно. Наши удобные монолитные ветницы. Хорошим шагом. Дом у нас двухэтажный, да? Да. Двухэтажный и общая площадь. Здесь 125 квадратов нет. 125 квадратов. Внутри вот все как есть, так и остается. Да? Перегородки вы не ставите. Не ставим перегородки. Свободные планировки. планировки. У нас здесь и есть небольшой балкон. Угу. Сейчас проход туда немножко закрыт. Давай я вот так чуть-чуть попробую обойти, снять, показать балкончик. А? Ага, вот такой балкон. Ну, выйти покурить можно будет. Здесь у нас... от ЖК Босфор, в принципе, вот здесь вот остановка, вот там, где светофор. Видно его сейчас красным горит. Вот до остановки здесь буквально идти, ну, сколько? Минуты три, наверное. Прошу прощения, Саш, вон остановка у нас центральная за, за магазином от Здесь uh -huh. получается проход 150 метров, мы в магазине. Пятерочка прямо напротив нас. Школа 10 минут пешком, море 8 минут пешком. Будущий торговый центр «Аллея Мол» будет стоять вот за нашей вот этой свечкой большой, uh -huh, большим uh -huh. зданием. Так что в этом комплексе, именно даже в районе Дагомыс, преимущество заключается в том, что он развивается, все в шаговой Согласен доступности. Согласен с тобой, да, Дагомыс, да он уже очень развит. И с каждым годом все лучше и лучше. Здесь пляж просто обалденный. Только мы вот за последние два года на одной улице построили 14 домов, о чем можно говорить. Сколько продали? Продали? Почти все. Осталось у нас три дома в продаже. Три дома всего в продаже. Миша, еще ты говорил, что здесь у вас есть уч участок, э на который можно зайти с котлована. Он недалеко. Ехали... Сколько соток? 6 соток. 6 соток земли. И за сколько можно зайти? 30 миллионов, это пятьдесят квадратных метров со всеми коммуникациями, полностью готовый дом с ландшафтным дизайном и с фасадом. Здорово, 30 Все, миллионов, это да. Все да. остальное мы уже будем обговаривать. Больше площадь, больше цена, как бы... Ну, понятно. Принципе, Лишь бы да, было чтобы... желание а найти точки соприкосновения, нам не проблема, Саша. За сколько вы строите дом? кого два, за сколько? Какой промежуток времени? Восемь месяцев, месяцев. 8 месяцев дом 8 месяцев, готов? Да. 8 месяцев, друзья, и вы можете жить в своем доме, делать ремонт и наслаждаться. Да? Ну, согласен, согласен. Здесь таких районов очень мало. А, по поводу... А нашей... земли еще меньше. О -о -о -о. Земли еще С меньше. С каждым дальше. годом земли все меньше и меньше. Мы, мы помогаем системы. ей уменьшаться. Также много световых точек. У нас получается только на втором этаже. Раз, два... Дверь, посчитаем, да, выход на балкон. 3, 4, 5, шесть. Шесть световых точек. Как здесь делают выход на эксплуатируемую кровлю? Вот это окно, оно убирается, ставится дверь, ставится лестница, и сбоку дома можно будет подняться на эксплуатируемую кровлю. Дополнительное место, можно будет поставить ротанговую мебель, ну или каждый там что придумает, и также захватить это место и отдыхать. Мы сможем пройти в готовый дом и приблизительно да. показать, как пойдем. будет выглядеть. Пойдем. Сейчас пойдем посмотрим. Там стоит первый дом он уже готовый. Ну и покажем, как будет выглядеть этот дом. Вот так будет выглядеть дом. Что у нас здесь? Брусчатка на полу. Здесь у нас будет заезд. Здесь еще не сделали, да, тоже Миш, да, не чтобы. Сделали он будет в уровень один, угу. такой плавный заезд. Вот, Саш, когда говорят, то, что 3 сотки земли мало. Да, может быть, если сравнивать с 30 с 15 сотками земли, это и вправде мало. Но по эргономике рассмотреть, здесь смело две машины поместятся. Поместятся, без проблем, да, заедут. Есть хорошая терраса, где можно выйти отдохнуть. Своя лужайка. Куда можно не только просто выйти отдохнуть, но установить даже достаточно хороший бассейн. Да, здесь бассейн можно поставить, без проблем он сюда зайдет. Есть место для мангальной зоны. Миша, вот этот участок, который на склоне, это тоже к этому да, дому, тоже да, принадлежит? К этому дому. И у того там то же а самое, у -то, да? Там больше повезло, у нас участок идет немного вверх, и он у нас ровный. Ага, да. но там тоже так же вот наверх есть. и... Да, да, все есть, все тоже. Ну здесь в принципе можно выровнять, да, и тоже что-нибудь сделать, там какую-нибудь мангальную зону, либо а, еще что-нибудь. на задний двор можно выставить. Деревья посадить, ну, мандарины. Ну, мандарины здесь отлично растут, я смотрю, да. в январе. Ну, здесь уже, знаешь, уже дом куплен, есть собственники так что они уже решат сами, что будут делать. Ну да, в принципе, да. здесь на ваш вкус, как вы хотите, так и можете обыграть все это А дело. на тот дом, да, куча предложений, мы совсем можем помочь. У нас есть где брать деревья, цветущие, пахущие и фруктовые, не проблема. По хорошей цене, да, Миш? Да, конечно. Я даже больше скажу, если наше, надо вашего ребенка в школу устроить, обращайтесь. Даже так? Конечно. Купите у нас дома все и поможет. мы своим друзьям помогаем. Технический момент у нас произошел, села батарейка, к сожалению, сейчас поменяли. Давай вкратце, Миш, тогда расскажем про этот дом, что у нас с коммуникациями, ну и все в этом духе. Так, у нас получается, тогда уточним, продается крайний дом. Да, третий дом. Просто встали напротив первого дома, потому что будем сдавать вот в таком же виде, в такая же плитка, такой же покраска, такое же озеленение дом у нас получается 125 квадратных метров все центральные коммуникации свет 15 киловатт цена 33 миллиона шикарное предложение я считаю в данной локации где все что нам нужно для жизни в шаговой доступности таких мест в городе сочи очень мало но ну, в принципе на этом все если остались какие то вопросы задавайте нам их в комментарии или звоните к нам по телефону который вы видите на экране но ну, а у нас в принципе на этом все Всем удачи, обращайтесь, мы с удовольствием подберем вам дом вашей мечты. Всем пока!